уже обратили внимание, зал почти полный. Настолько полный, что мне еле хватило места, чтобы начать приветствие. Что же, дорогие друзья, сегодня выступает институт психологии и образования. Не одолжили мне шарик, они теперь на втором месте по дружелюбности после геологов. А еще сегодня выступает Тут институт международных отношений и истории востоковедения. То есть программа сегодня будет обширная и очень-очень классная. Мы сейчас находимся в зале концерта Уникса. Народу куча и все это болельщики. Вы же болельщики? Да. да? А кричите, как болельщики? Да, Чего, как болельщик покричать? слабо? у Слушай, ты слушай. кто здесь и зачем? Ну и я организовываю фан-блог, наш фан, нашу фан отвечаю за ребят. А ты смотрели, что ты кричишь на что ты не кричишь-то? Зачем на них М -м -м -м, кричать? Не пойму. Не, они у меня дрессированы, я дрессированные. сами понимаю, да? Здесь пацанов потерял, Чего пацанов так мало. Ладно, одного. Так, так не у нас вижу. институт, институт, и по, какие пацаны тут. Девчонки, одни, а цветник такой. Ты а, а чуть-чуть забыл. Или ты специально только девок зовешь. В ну я ж парень, вот у меня тут цветник целый. Целый цветник собрал. Ну а может для нас специально вот. Как-то разоду. Конечно могу. Давай. Все девчонки, готовы? Да! Институт! Одни за все! За Концерт Института психологии и образования. На нем ожидали увидеть нечто странное и нам непонятное. Но, к счастью, сложилось иначе. Тема такова. Господа и слуги. Мир, где первые не могут существовать без вторых. Господа брезгуют прислугой, но со временем осознают, что без них никуда. Каждый человек важен по-своему, и нужно это ценить. У каждого своя роль. Конечно же, концерты Пио невозможны без отменного художественного слова. Я... Time to stop. It's time to stop, okay? Все же психологи умеют воздействовать на зрителя, а далее песни и пляски. Загадала? <сёзд> <сёзд> да, все. Озвучивай. Не буду озвучивать. Что ты <сёзд> догадала? Я верю, что ты догадала. Иначе... Какой нет... статус стать? ИМАИ. Я верю, что ты догадала, что Имаиф. программа мои будет классная. Да, конечно. А если не сбудется? Ты же разводишь. Да, <сёзд> информационных технологий. Большое Так нечестно! Как нечестно! Я сегодня лишь а Ты согласилась. Что ж, зря девушка переживала. Сижу в зале и смотрю качественный концерт. На сцене Институт международных отношений и истории востоковедения. О суде. Парень при поступлении захотел отдельную комнату в общаге, двухместную, чтобы по кровати сдвинуть. Настолько велико было желание, что он за шоколадку заселил своего друга, который играл в баскетбольном клубе ЦСК в Москве. что покрыть его неуспеваемость, стал главным активистом вуза. В итоге сделал все для друга, а себя вогнал в яму. Его очистили. Вот и мораль. Живите своей жизнью, а то отчислят. И шоколадками комиссию не балуйте. А не надо было подпись свою подделывать. Может быть, и не отчислили бы. У вас что, молодой человек? А что, за подпись могут отчислить? Ну, конечно. Это же уголовное преступление. А сколько он должен заплатить? 50 тысяч. 50 тысяч? Капец. Это же 5 тысяч пачек чивапчичей. Знаем мы еще одного такого друга, Юрия Зонина, который дружит и с Институтом социально-философских наук, и с востоковедами. Лишь бы и с ним подобной ситуации не приключилось. Он на научной конференции в Архангельске. Научная конференция? И что за тема? А, влияние колебания цен криптовалюты на стоимость закрытой пиццы. Ну, что-то в этом роде, вроде там что-то такое. Интересная тема! В следующий раз после своей работы ко мне зайдет. А в целом концерт удачный. От востоковедов другого и не ожидали. Свою конкурсную программу представил Институт международных отношений, истории и востоковедения. Фигенно, очень быстро концерт пролетел на одном дыхании вообще. Что, Не ожидали. Я самым на концерте. Че? Ты казался самым на концерте? Ни разу. Если бы я был самым я бы, наверное, сидел в зале и смотрел бы на это все, но потому что номера были просто очень крутые. Получается, ты был самым активным. Нет, у Ленара было больше проходок. Вот. Но на самом деле я очень хотел посмотреть этот концерт из зала, потому что ну, очень много номеров видишь сбоку, и не можешь посмотреть все, что видят эти люди. Но, но в целом а были, вы отработали классно. Спасибо, Давай, спасибо вам большое. Друзья, Привет! как вы обратили внимание, здесь песни и пряски. Вот так заканчивал свою концерт-программу Институт Минздрав отношений и Докташини, История и Востоковедения. До них был Институт Психологии и Образования. Как видите, праздник! Праздник он идет нас каждый день. Завтра, к сожалению, он закончится. Будет последний день фестиваля. А тем временем прощаемся, говорим вам до завтра. Смотрите наши дневники, и мы будем выкладывать постепенно полные записи концерта. Всех люблю, пока-пока.